В наших очках тебя не узнать. Команд Квент система зажигания. Город Елабуга. Слава Богу. Ой, нужно говорить, что ты немножко пониже присядешь, давай все полосим. Владик, он же тебя разводит. Наташ, мы Женя в одной команде, я ему... Да хватит! ты что тебе позволяешь? Я капитан, что хочу тебе позволяю, понятно? А почему это ты, капитан? Почему я? А вот почему? Вот-вот, <смех> я вообще-то тоже не согласен. Иди-ка сюда поговорим. <смех> <смех> теперь мы сняли, как вы Блин, в самой дне сейчас спустился. Так, Все у вас, вы закончили? Ты что, мы только начинаем. Система, здесь я пошлют немного. Ну что ж, друзья, и для начала давайте перенесемся в очень криминальный переулок. А бомжи тоже бывают циверными. Почему? Дирижер, который недолюбливает скрипача. Друг перед девушка Камера скрыта, настала крепкая, Снятый запреты мой ответ Ну, уже нечего учить тебя Все повторится пять опять Обычный бедный рачок, и быт волоки а тут, меня на идут в эту Такая добрая добрая была, Еще чуть-чуть и -чуть точно. Thank yeah. you. Друзья, ну и в конце. Вот вы смотрите на нас, мы что-то постоянно с ругаемся, на самом деле мы очень дружная команда. Конечно братан!